друзья, с вами Надежда Соколова. Так вот, сегодня я проснулась и пришла к поводу, что очень хочется, тело прям просит, чтобы потянуть все суставы, все косточки размять, все мышцы размять. Ну, наверное, потому что сегодня понедельник, хочется настроиться хорошо на рабочую неделю. Поэтому это мы сегодня и сделаем. Так, я предлагаю вам опуститься на пол, сесть, собрать ваши руки. Потянуться хорошенько. В этом положении. Потянуться, потянуться, потянуться, вверх, потянуться, вниз потянуться. И перейдем в положение на колени. А, Потянем спину. Круглая, прямая спина, круглая спина, прямая. Кошечка такая. Круглая спина. Прямая. И еще раз. Круглая спина. Последний раз дальше. Ага, теперь мы сядем на легальницу. Выдем одну ножку. И потянемся в одну сторону. И в другую. И еще раз. Одна сторона. И другая сторона. Продолжаем тянуться в одну сторону другую сторону амплитуду постепенно увеличиваем и стараемся чтобы у нас было без рыбок движения мягкое и спокойное Поменяем ногу выпрямимся, потянемся вверх потянемся в одну сторону и в другую и еще раз меняем сторону. одна сторона Старайтесь, чтобы ягодицы обе были на полу, старайтесь, чтобы седалищные бугры не отрывались от пола, то есть вы сидите на косточках и удлиняйте себя из, из таза, да? то есть удлиняйте ваш позвоночник, как цветочек, оп, наклонился в одну сторону и в другую сторону. И еще раз так же. Теперь мы останемся в центре, соберем обе наши стопы, попружием чуть-чуть, слегка округлим поясницу, слегка подтянем купочек. вот это положение. Теперь мы возьмем, уведем наши руки на колени, ноги подтянемся, сразу активизируем мышцы преса. Выпрямим обе ноги, снова достанем ягодицы и по очереди подтянем правую ногу, левую ногу, правую ногу, левую ногу, еще раз. Правую ногу, левую ногу, еще раз зачитать. Угу. Теперь мы подтянем обе ноги, раскроем снова колени и подтянемся Втягивая живот и как будто через что-то наклоняясь вперед. Выдох идет бухом в живот. Буком толкаем поясницу назад, растягиваем поясницу. У нас тянется внутренняя память из бедра и низпиной. Шею можно в этом положении расслабить сейчас. снова ноги на пятки и удержим положение. Да? Сразу активизируем мышцы веса. Ну, и немножечко себе добавим радости. Добавим вот такой разговор. Включаем бока, косые мышцы. Еще раз. Последний раз также. И снова взяли себя за пальчики ног, чтобы вот и потянулись. Вытянулись, вытянулись, вытянулись. И остались здесь. Оп. Поднимаемся вверх. Тянем ножку на себя. Наполняемся вперед. Настолько-настолько получается. Поменяем другая нога. Подтянули. Оп. И еще раз дальше. Подтянули. Только выполняли все медленно выпрямились, Другая нога. Выпрямились. И еще разочек. Выпрямились. Можно еще медленнее. Выпрямились. И поставили обе стопы. Взяли себе за одну ножку и потянулись вверх. Да? Подбирая живот, слегка удлиняя корпус вверх опускаем ногу меняем другая нога берем ее если не получается до конца выпрямить можно оставить ногу вот здесь вот в таком положении да? и поднимаем ее вверх настолько насколько получается вырастаем вверх за ногу ага, опускаем ножку ставим стопу широко кладем колени право разворачиваем и вот в это положение. Можно взять вот эту пяточку сзади, и еще дальше подтянуть, чтобы почувствовать, как у вас подтянулась вся передняя поверхность бедра до сустава. Хорошо, хорошо тянемся, тянемся, тянемся. В другую сторону точно подходим. Оп! Потянулись, подтянулись, подтянулись. И снова почувствовать вытяжение. Вот оно. Друзья, сделали небольшой шаг. Оп. Достали ягодицы. Шаг небольшой. Основная задача, чтобы спина была прямой. Потянулись вперед, спина. Вытянулись еще раз вперед. Удлиняя себя из Удлиняя себя вперед через позвоночник. При держим не забываем. Живот подтянут. Движение спокойное. Выдох, ох, еще раз, выдох, контролируйте центр, не выгибайте поясницу, и вот это мы делаем, вот это неправильно, вперед, Ох. возвращаемся, еще раз, оп. возвращаемся, молодцы, оп, возвращаемся. Последний раз также. Хорошо, вот мы взяли, ну, попробовали увести назад. Да, сели на ягодицы. Если не получается, можно взять валик, положить себе под ягодицу прямой ноги Потянулись вперед. Можно чуть-чуть отвести колено в удобное для вас положение. Можно подтянуть совсем близко. Постарайтесь да, почувствовать, что сейчас вот вокруг колено у вас все тянется. И меняем положение, меняем ножку, тянемся. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Я уверена, у вас все хорошо получается. Поднимаемся. Хорошо. И вернемся на колени. Вернемся на колени, опора на кисти и снова круглая прямая спина. Круглая. Спина. Прямая. Круглая. Прямая. Выдох живот в себя. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз дальше. Угу. Теперь мы сядем, потянемся. Раскроем руки широко. Скользим вперед, возвращаемся. Еще раз скользим вперед, возвращаемся. Еще раз скользим вперед. Последний раз также. Собираем обе руки, тянемся. Пускай плечи. Раскрываемся. Уводим руки назад. Тянемся. Возвращаемся на колени. Круглая, прямая спина. Круглая, прямая. Круглая, прямая. И еще раз. Круглая. Прямая. Последний раз также. Теперь поставим руки шире. И потянем плечевые суставы. Правое плечо, левое плечо, правое плечо, левое плечо. Только не ускоряйтесь, медленно. Правое плечо, левое плечо. Последний раз также. Угу. возвращаемся, садимся, тянемся. Уходим ногу вперед. Удерживаем вот такой выпад. У нас ага. впереди вот. да, колено на пятку. Теперь пробуем взять под приподнять и поднять колено. Удерживаем. Опустим колено и опустимся на бедро. Вот он нашел. Потянемся вперед корпусом, только не резко, а мягко, спокойно, удлиняя себя. На плечах не висим, плечи от шеи, шея длинная. Еще. Хорошо. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Теперь мы приподнимаемся. И в да? другое колено. Сначала выдох. Держим. держим, держим, держим, держим, чувствуем, как у нас тянется бедро, да. как у нас тянется паховая область. Теперь приподнимаем колен, не поднимаем таза. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся, шея, продолжение спины. Опускаем колен, вниз, и поворачиваем ножку, оп, по внутрь, тянемся. Плечи от ушей, руки можно шире, да, на игоницы не падаем, держимся. Да? Плечи. Оп. Оп. Оп. Оп. еще. Хорошо, я уверена, что вы уже размялись, что ваше тело напоминает такой вот пластилин, с которого можно лепить все, что вы захотите. Значит, можно будет... Достать а, удобную, у кого-то теплую, у кого-то, может быть, еще осеннюю одежду. И красиво сегодня одеться. Опускаем милодеж вниз. Встаем ногу вперед. Садимся. Переводим руки на колени. Круглая-прямая спина. Тянемся. Круглая спина. Прямая спина. Еще раз так же. Круглая спина. И мая спина. Последний расстат. Глубая спина. И мая спина. Берем одну ножку. Оп. Держим. Держим. Стараемся корпусом расти Вверх. Вверх. Чувствуем натяжение под коленкой. И помним, да, если у нас не получается выпрямить, можно оставить ногу без обмотки. Оп. Меняем ножку. Другая нога. Да? Потянулись, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. тянемся, вверх. тянемся, вверх. тянемся. тянемся, Ага. Дотягиваем коленочку по возможности. Хорошо, берем себя за пальчиком. Удлиняемся. Стараемся ребрами тянуться к бедрам. Тянемся. И вверх, делаем вдох, делаем выдох, делаем вдох, делаем выдох и говорим себе, какая я молодец. Я вам желаю хорошего дня и буду рада видеть вас на следующем моей утро.